Привет, аудитория! Ну, в это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Night, очередные убойные ночи, и на очереди у нас главный бой основного карда полусредней весовой категории между Сантьяго Панзинибио и Мишелем Перейры. Делал я уже прогноз на бой предыдущей Мишели Перейры против Андрюхи Фиалия, в которой зашел отличный коэффициент 2,8 на победу Перейры решением судей. Ну, Мишка Перера 28-летний боец из Бразилии. Провел он в профессионалах 39 боев, 27 из которых одержал победы. Ну, для этого возраста 39 боев. Это достаточно такой значимый, весомый показатель. В свои годы можно назвать его довольно-таки опытным бойцом. Пришел он в смешное единоборство из бразильского капуэра, поэтому его стиль ведения боя кардинально отличается от классического ММА. Чем-то напоминает все-таки сходившего в столовую Майкла Венома Пейджа. Как и у Пейджа, каждое выступление Перейлы можно назвать представлением, в принципе. Ну, а так неплохо выступает он UC. Идет на серии из четырех побед подряд. Является ярким ударником, отличается он хорошим футворком. Постоянно двигается по октагону, не застаивается на месте. Не так легко его достать в стойке, в принципе. Выкидывает резкие, неожиданные, разнообразные удары ногами. Неплохо работает руками. Постоянно раздергивает соперника. Частенько он маскирует удары под проход в ноги. Было замечено за ним такое. В партере также неплохо, Имеет он черный пояс по бразильскому э, джиу-джитсу. Ну, правда, предпочитает он все-таки больше работать в, основ... ну, в стойке. Но если надо, то может перевести в партер и поработать именно там. Есть у Пилеера неплохой кардио, но подвижный стиль ведения боя все-таки требует кислород. А если ко всему этому Мишка еще начинает э, заигрываться со своими трюками-финтами из Купуэра, то к концу боя проседает по функционалу. Его соперник Сантьяго Панзинибио, 35-летний боец из Аргентины. Провел он в профессионалах 34 боя, меньше конечно чем у Пилеера, 29 из которых он надержал победы. Выходит он из кикбоксинга, имеет э, довольно-таки неплохие навыки ведения боя в стойке. Ну, не назвать его, конечно, борцом, но он может он поработать в партере. И имеется у него, в принципе, в этом аспекте черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Плюс ко всему, имеется у этого товарища еще и неплохое кардио. Ну, дерется он уже давно в UC на топовом уровне, с э, довольно-таки высококлассной позиции Шел он в свое время на стрике из 7 побед подряд. Вполне мог он выходить на титульный поединок, но разногласия с промоушеном, да еще и травмы сверху выбили бойца из клип почти на два с половиной года. Ну, после такого простое вышел он в октагон с Лиджи Лиангом, которому проиграл, проиграл в первом раунде нокаутом. Ну, вот таким образом закончилась серия побед и шансы на быстрый скорый титульный бой. После была уверенная победа, правда, над Мигелем Боезой, где Сантьяго уверенно переработал оппонента в стойке, э, старался, как в былые времена, работать первым номером, и у него что-то получалось. Но вот уже в следующем бою против Джеффа Нила э, Панденибе проиграл решением, где уже пришлось работать вторым номером. Ну, на данный момент он находится на 14 месте рейтинга и при проигрыше вылетает из 115 среднего дивизиона. Ну, что сказать по, бо по бою? Ну, параметрия бойцов примерно одинаковая. Пирейра там на пару сантиметров выше, размах ног у него на пару сантиметров больше. Не сказать, что эти бойцы находятся на каких-то разных уровнях. Я бы даже поставил их примерно на равных ступенях. Но все-таки мое предпочтение уходит на сторону Мишки Пирейры. Все-таки на данном этапе карьеры более резкий и подвижный он, чем Панденибио. На руках я бы, скорее всего, притопил за Сантьяго, но это не бокс, это смешанное единоборство. И тут есть еще ноги, борьба и партер, где все-таки лучше выглядит Перерра. Ну, плюс со стилем Михи его не так легко достать в той же стоке, как я уже и говорил ранее. Ну, и в в ко всему сказанному можно добавить, что все-таки Сантьяго находится на спаде к своей карьеры, который начался после простого а наоборот, идет на подъеме. Да и мотивации у Перера, я думаю, будет побольше. Все-таки на кону стоит выход в топ-15 полусреднего дивизиона, ну и пятая победа к ряду. На Мехася дают неплохой коэффициент 1.8. Можно к нему, в принципе, присмотреться. Но, как вариант, можно присмотреться еще к победе Пирео-решением за коэффициент 3.1. Ну, вы же подписывайтесь на Телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там же я выложу в субботу варианты ставок на этот и на другие бои турнира. Также подписывайтесь на YouTube-канал. Но все-таки стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ставьте лайки, подписывайтесь, еще раз говорю, на канал. Вот. Ну и пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу этого боя. Интересно будет почитать. Все, давайте до следующего боя. Пока!